Так, всем привет! Сегодня я делаю обзор на, ну, как делать пару разных механизмов, механизмов э, с модом Crate. Это такой мод с механизмами. Так, первый механизм это водяное колесо. Вот все блоки, которые надо что у меня лагает у меня не мощный пока вот так вот и в принципе где-то здесь можно поставить вот так ну колесо вот так вот а ты шо Во. не нормальное какое-то колесо итак колесо и шестерки так, закрываем Ой, вот так вот закрываем его из всех сторон ну и чтобы не вытекало и оно по моему должно быть Поэтому здесь можно вторую поставить И вот так вот И оно, если взять спидометр Будет крутиться, например, вот спидометр И если оно вот так поставить Он показывает да, на очки да. Если взять очки, Э, вот так. то он показывает 16 оборотов в минуту. А вот это 8. То есть оно будет быстрее кружиться. Второй эксперимент у нас миксер. Эксперимент миксер. Вот так. Вот материалы, которые потребуются. Ну, можно использовать, например, от колеса. Только надо ускорить быстрее. А я буду использовать мотор для просто, ну, чтобы показать вам, как оно забором. Нужна еще для миксера вот такая вот чаша. Ее вот так ставите. Потом надо поставить сюда наверх. Вот. Вот оно. Гипнотическая статистика. Ну вот. Далее нужно поставить шестеренку и мотор. Мотор. Вот, оно вращается и миксер дорож. Можно сделать на моторе обороты больше. То есть, например, 24 на биксер будет больше. Если чашек кинуть дробленную синтовую руду, то, ну сейчас, вот. И дробленную видную руду, то он должен переместить. Я не у Ну вот, 32 оборота. Думаю, он будет работать. Подождите. и оно поехало. Вот если обратно, вот, оно поехало сюда. Если взять клей, например, еще добавить блоки, то и оно должно поехать сюда. И последний эксперимент на сегодня это должно быть Например, выстраиваем нет такой высоты и ставим два колеса. дробленную золотую руду, нужно его поместить туда и все. И у вас получается дробленная руда. Ну, на этом всем пока. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал Алла Валта и ставьте лайки. Пока!